В эфире программа "Звезды русского мира". Сегодня у нас в гостях народный артист России, художественный руководитель театра, школа современной пьесы Иосиф Рахилькаус. Иосиф Леонидович, здравствуйте. здравствуйте. У вас такая судьба, захочешь придумать, вообще не придумаешь. Скажите, вы фаталист? Это такой неожиданный вопрос. Нет, я, я верю э, только в то, чем сам могу каким-то образом, но ну, если не управлять, то хотя бы влиять. Я совершенно убежден, что Господь Бог находится не там, а вот здесь, внутри. И ты сам автор своей жизни, своей биографии, своего окружения, своей профессии, своих детей, своих любимых, своей страны. Вот ты автор всего. И поэтому ни на кого не следует перекладывать ответственность. Ни на кого. Поэтому, тем более фатализм, это нет, конечно. В своей одесской книжке, так да. называется, дорогие друзья, кто Есть не Есть такая тоже, она вышла посмотреть. в Одессу. Стадию потом переиздали в Москве огромным тиражом, она и здесь легко. Пользовалась научилась. большим спросом и пользуется да. по сей день. Да. Так вот там вы пишете, что несмотря на то, что учились в Ленинграде, живете и работаете в Москве, ставили спектакли в Нью-Йорке и Стамбуле, путешествовали по Мексике, Перу, Чили, лучшими все-таки считаете свои Одесские годы жизни, да, это то, где вы родились, жили до 17 так Все так считают. Вы вот сейчас, сейчас послушайте, сейчас все вспоминают прекрасный, потрясающий Советский Союз. Грандиозный, где вообще вот там ломились прилавки от еды, где бегали с тем, что давайте мы вас вылечим. Рассказы невероятные, ощущение, что я жил в другой стране. Так это, знаете, что вспоминает? Вспоминает свою молодость, и это нормально. Мы все вспоминаем свою юность, и для нас в юности, ну что тут говорить? Небо было голубым, море теплым, даже там, где нет моря в Москве, оно все равно было, и все прекрасно. Нет, естественно, это нормально, что люди помнят хорошее, а плохое быстро уходит. Это прекрасное наше свойство человеческое. И, конечно, я помню свою родную Одессу. И при том, что я в школе изучал украинскую мову, мы мене среднего свита можно разговаривать и на украинской мове, и колоцебатриевна, але звернемось але... <свёрный> до российской. Будем продолжать по-русски. Тем не менее, конечно, это прекрасный город, прекрасное место, из которого я вовремя уехал, как и многие мои... А вы когда приезжаете сюда, кстати, вы по-русски или по-украински? В Одессу, в Одессу. Да. Вы знаете, это удивительно, хотя нам все время рассказывают, как они борются страшно с русскими, и действительно, они борются, они много глупостей там совершают, бесконечных, но это удивительно. В моем родном городе Одессе, где я там какой-то там почетный обладатель всех одесских там регалий и наград, я прихожу на телевидение, у них очень много, у них 30 с лишним только частных каналов, не говоря о государственных. Я начинаю разговаривать с ними на Украинский море, и они говорит, повидаюсь, мы не на российский. Они так, стоп, все мы здесь равно... по-русски говорим. Значит, я еще раз говорю, я начинаю с ними говорить по-украински, а они отвечают по-русски. И весь город говорит по-русски, естественно. И э, театр «Русский драматический» работает прекрасно на русском языке. И рядом еще один замечательный театр, которому руководит мой любимый ученик выпускник моей мастерской в ГИТИСе, Саша Онищенко. Тоже играет только по-русски и так далее, и так далее. Это все наши пропагандистские рассказы про то, что... В Украине нет русского языка. Есть и русский язык, и русская культура. И я очень рад, что вот фонд «Русский мир» занимается поддержкой пропагандой и языка, и культуры русской. Мне кажется, что бы ни делали наши не всегда дальновидные руководители, культурные связи, человеческие связи обязаны быть, и при любой возможности их нужно поддерживать. Наш театр, мы до вот этой революции 14 -го года, мы ежегодно гастролировали в Киеве и в Одессе. Ну, естественно, после этого в Киеве уже мы не... Нас туда не зовут, но мы и не едем. А вот в Одессу зовут. И каждый год, вот исключая эту пандемию, каждый год большие гастроли в Одессе. Московский театр школы современной пьесы на русском языке. И у нас переаншлаги, у нас овации, у нас потрясающие отзывы. сейчас вот опять нас ждут. И всегда, между прочим, губернаторы, мэр ждут, приглашают, помогают. Так что... Просто вот. ваш рассказ бальзам на сердце, понимаете? Они Тех, кто... не бальзам. Мало того, в этом смысле я стараюсь вот здесь Украину не ругать, а в Украине, естественно, Россию ни в коем случае, но тем не менее я должен сказать, что вот я хочу похвалить наше министерство российское, которое нам в программе «Большие гастроли» помогает гастролировать в Украине. А вот они этого не понимают. Вот тут я с ними сильно не согласен. Они не понимают, что люди, культура, связи, не понимают. Юсиф Леонидович, вот вы сказали, что годы в Одессе были счастливыми, Конечно. но это были послевоенные годы, 47-й год вы да, родились. Да, да, это да, послевоенные, да, середина прошлого века, страшно, меня когда спрашивают, там, я в ужасе говорю, представляете, я успел родиться в первой половине прошлого века, это невозможно осознать. Но нет, годы прекрасные, ну что вы, я столько об этом уже и написал, и рассказал. Потом мы же идеализируем всегда детство, юность. Для нас... Деревья но, были большие. Да, Нет, ну видите, я все равно понимаю, что для меня вот та жизнь при советской власти была чудовищной. Для меня, я это понимаю. Я был лишен главного, я был лишен свободы. Я думаю, вы это будете вырезать. И поэтому для меня благословенные 90-е, прекрасные. Сейчас я обрету огромное количество противников, но для меня то, что сделали Горбачев, Ельцин, Гайдар, Чубайс, то есть вернули человеку его право на работу, на свободу, на возможность выезда за рубеж, на возможность читать то, что я хочу читать, а не то, что диктует мне дядя из райкома партии. Я заработал деньги, я должен их получить. Я создал произведение, я должен его опубликовать и так далее, и так далее. Поэтому... А это, мы сейчас возвращаемся к Одессе, конечно, с одной стороны, прекрасные фантастические воспоминания детства, опять же, там это особый климат, это особый воздух. это Если бы у нас было время, я бы вам сейчас Пушкина читал. Я жил тогда в Одессе пыльный, там долго ясные небеса, там хлопотливо торк обильный, свои подъемлет паруса, там все Европой дышит, веет, все блещет югом и пестреет. Ну, это я без остановки. Чудо какое, какое чудо, без спасибо остановка. вам, что вы пришли. Пушкина со сослали в Одессу, понимаете, это он пишет в ссылке. Мало того, он еще там, конечно, ухитрился некие связи установить с женой губернатора, за, то, за что губернатор его в Киши... Но это отдельная передача. Еще мы об этом еще поговорим, тишиню. но мы сейчас немножко о другой Одессе да, я... и все-таки вы хотели оттуда уехать, потому что у вас есть статья, да. и вы пишете о том, что из Одессы нужно вовремя да, уехать. Да, я сейчас так считаю, да. Так. Вообще, к сожалению, вот и Союз, Союзы, Россия сегодня э, так устроены, что вся культура, вся экономика, вся такая общественная жизнь сосредоточена в столицах, ну даже в столице, там немножко в Санкт-Петербурге, в основном в Москве, поэтому э, ты можешь сделать в Одессе или в Рязане замечательный спектакль, ты можешь написать замечательные произведения, ты можешь устроить выстав, выставку там своей живописи, или это все никто не заметит, к сожалению. Одесса дала миру огромное количество выдающихся писателей, художников, композиторов, музыкантов, артистов, режиссеров. Огромное количество. Но обязательно они должны были уехать и где-то, там, я не знаю, как Петр Наумович Фоменко в Москве или как Питер Брук в Лондоне, вот там сначала проявиться, а потом вспомнить, что они из Одессы. К сожалению, сегодня все то же самое. Провинция в понимании сегодняшнем, к огромнейшему сожалению, с одной стороны талант, питание для столицы, а с другой, сама по себе такое, к сожалению, выжженное поле. Также с театрами сегодня провинциальными. Если в Москве вы идете в театр и понимаете, что этим театром руководит Марк Захаров, и кто там директор, понятия не имеете, вы идете в современник, понимаете, вот. Галин Борисовна Волчек, Вот она ушла. Кто сейчас будет? Никто будет директором, кто будет руководить театр и так далее. Вы идете там, в Сергскую Фоменко, вы идете к Жиновачу, вы идете к Табакову. Я называю их живых и мертвых подряд. А в провинции вы не знаете такого. Вы знаете директора, который понимает театр как помещение, из которого выколачиваются деньги, и где губернатор несколько раз в году проводит какие-нибудь общегородские или еще какие-нибудь там мероприятия. Все, на этом театр гибнет. Но когда я набираю очередных студентов, очередную мастерскую режиссерскую в ГИТИСе, и режиссерскую или актерскую, то, естественно, я прежде всего смотрю на людей из провинции. Потому что для Вы меня даете им дорогу. Именно им. Я москвичей почти не беру. Не потому, что я не москвич, вот там, а потому, друзья. что для меня сознательный человек, приехавший оттуда, человек Который уже преодолел некое сопротивление дороги, денег, родителей, еще там чего-нибудь, профессии, пространства. Это очень важно. Очень важно, Скажите, а что создал. для вас талант? Это вещь врожденная или приобретенная? Талант – это, конечно, предрасположенность к той или иной деятельности. Конечно же. Вот у меня есть предрасположенность к гуманитарным наукам, и нет предрасположенности к точным наукам. Ну, мне интересна физика, я до сих пор не могу понять теорию относительности, мне это ужасно интересно, я не понимаю, почему если из самолета или из поезда выбросить яблоко, то оно будет лететь вместе с самолетом, а не отдельно от самолета. Я не, а это теория относительности, и я это пытаюсь изучить и понять. Но, тем не менее, Талант или способность – это предрасположенность, а тем не менее есть наука, есть не случайно, даже в таком деле, как театр, как работа на сцене, есть технология, есть великая система Станиславского. Я, между прочим, эту систему уже много-много лет преподаю в крупных зарубежных университетах, школах театральных, а вот сейчас в ГИТИСе, в издательстве, готовится большой двухтомник, такой учебник, пособие. Именно по технологии актерского и режиссерского творчества, актерской и режиссерской работы, скажу там, именно технологический учебник. Как, это так же, как, я не знаю, там, как э, вот, операторское искусство. Вот у нас стоит камера, и операторов в, в Авдике, ну, не все в Авдике, но те, кто в Авдике или в, в любой школе, ему рассказывают, что такое оптика, что такое, ну, дальше не буду рассказывать, как борщ. Говорят, там, вот на этой сковороде свекла, морковка, лук, а здесь вываривается мясо, а потом ты соединяешь. Другое дело, что все знают одну и ту же технологию, но просто в одной, получается, хозяйки борщ грандиозный, а в другой почему-то так себе. То же самое здесь. Технология есть, а талант уже нарушает те законы, которые преподают в институте. Вот я учу своих студентов, режиссеров и артистов. Сначала обучаю владеть законами, а потом радуюсь и счастлив, что они эти законы нарушают. Но чтобы нарушить закон, его нужно знать. Как так получилось, что будущий народный артист России два раза был отчислен за профнетригодность Нормально. из театральных вузов? Я скажу вам, вот сейчас в Москве, сейчас три, четыре, вот... Четыре главных режиссера – это мои выпускники. Каждый из них был отчислен мной по разу, и кого-то еще… Ищ... Это нормально. Это нормально, потому что э, те, кто неудобен в работе, те, кто резок, те, кто сразу с тобой не согласен, они мешают учить всех остальных. Их лучше всего отчислить или перевести к другому мастеру. Но ты понимаешь, что это талант, поэтому ты его возвращаешь. У меня есть ученик, он сейчас главный режиссер Пермского театра оперы и балета. Марат Гацалов. Талантливейший парень, уже обладатель там, двух золотых масок. Я его пригласил уже преподавать в свою мастерскую. Он уже он ставит в Москве знаменитые спектакли там, в Театре нации и так далее. Я его трижды, по-моему, отчислял. Отчислял, брал обратно, ругал и, и все такое. Сейчас вот только что назначен мой ученик... Э Денис Азаров назначен главным режиссером театра Романа Виктюка, вот Роман умер, к сожалению, очень талантливый парень, я вечно ставил ему двойки, и говорил, нет, это не так, это нужно, а теперь я радуюсь, я его пригласил, у меня в театре поставил замечательный спектакль, и я радуюсь, что он ставит не так, как все, не по закону, нарушает его, это правильно, это нормально. Это прекрасно, когда учитель радуются своим ученикам, Он может увидеть своих. Да, это плоды. вы это, правы, это, это, это, чудо. это Во всех чудо. московских театрах и в огромном количестве периферийных, но во всех московских работают мои студенты-актеры. Во всех. Ну, то есть, во всех самых крупных, самых известных, я очень горжусь ими. Вячеслав Леонидович, но ваша карьера складывалась не так просто. И, и вот что? вы сейчас рассказываете, а это нормально, легко, взяли отчислили, легко, запретили спектакль в Театре да. Советской Армии. Да. Но тогда-то было не так. Как вы поняли, что вот вы идете своей дорогой, вы идете правильной дорогой, и нужно продолжать? Нет, ну, слово "правильное" я никогда не уверен. Своей, я, хорошо. Вы знаете, это невероятно. Я... Я поставил более ста спектаклей, я снял огромное количество, десятки художественных, документальных, телевизионных фильмов. И а, при этом каждый раз, начиная новую работу в театре, на телевидении, студенческую работу, я клянусь вам, я жутко нервничаю и думаю, как, я, я же не умею, я не знаю, как же это сделать. Ничего не получается, ужас-ужас, как же это придумать. Потом как-то вот все, все наступает. А что касается жизни, когда меня там выгоняли, не выгоняли, я очень рад, что была такая жизнь, и что было очень много таких жестких, острых. У меня там, мне не разрешали жить в Москве, выгоняли из Москвы. Выгоняли, а я в течение двух с половиной лет поставил такое количество спектаклей в Хабаровске, в Минске, в Липецке, в Элисте, в Одессе. Я набивал руку и просто думал, какое счастье. Вы знаете, если бы сейчас, когда уже большая часть жизни прожита, если бы сейчас была такая возможность вот все повторить, я бы не менял ничего. То есть я поменял бы два события, у меня была несколько лет тому назад такая очень жесткая, тяжелая операция. Вот я бы сделал так, чтобы ее не было. Хотя уже тьфу-тьфу, прошло. Вот. А, Но ну, главное, чтобы я сделал, я бы хотел, чтобы были живы родители. Все. Все остальное пусть будет как было. Вот все. Выгоняли, не давали, мешали, давили. Идеально. Спасибо, дорогие начальники. Правда. Слушайте, такое признание. Почему? Нормально. Вот только ради этого надо было встретиться. Иосиф Леонидович, а театр вошел в новую эпоху. Нет? Ну разве сейчас? ТикТоки, токи это? социальные сети, ковид, а, ну, 50% нет. наполняемых залов. Тяжело же театру приходится. Нет, нет. Это, вы знаете, уже очень много раз театр существует, ну, скажем так, Три тысячи лет. Я сейчас условно, меня театроведы будут... Ну, откуда считать? Давайте от античного театра все-таки будем читать, а не от наскальных Давайте. игр у костра. Вот, в декорациях скалы. А, тем не менее, значит, театр существует вот тысячелетия. И за эти тысячелетия многократно ему предсказывали смерть. Вот там великие кинорежиссеры, когда изобрели кино, там, сто, с небольшим лет тому назад, они... Все, театр умер, есть кино, кому нужно? Вот. Потом изобрели телевидение, сказали, ну все, кто пойдет в театр? Дома вот кнопку нажал, и эти же артисты все это и играют. Но я совершенно уверен убежден, что театр вечен, поскольку это один из самых сильных таких институтов самопознания человека. Для меня театр равен, даже не равен, выше храма. Для меня, если у человека с душой, с нервами, с, с внутренним состоянием, беда. Нужно идти в театр. И он будет, ну, в хороший театр. Я не имею в виду театр такой ну, дурной, скажем так. А театр, который занимается человеком. Театр, который помогает человеку жить. Театр, где человек может соотнести себя... С кем-то вот там от Элла ревнует и душит Дездемону, а, а Джульетта и Ромео так любят друг друга. А почему мой муж меня так не любит? А почему мои дети вот не ведут себя так, как... и, и так далее. Я при, прихожу в театр за тем, чтобы он помог мне жить. Я прихожу сочувствовать. Они там чувствуют что-то на сцене, а я хочу им сочувствовать. И поэтому э, это, ч, люди не могут лишиться это такой же мощный институт, как, не знаю, как медицина, как образование, как, ну, куда, куда это? Это То, что сейчас прекрасно, есть социальные сети, и много чего есть, и много чего будет. Сегодня в театре, конечно, технология меняется. Конечно, сегодня очень такое большое место в театре занимает сценография, видео. Ну, картинки меняются. Не меняется одно, не меняется, как говорил, опять же, наш великий учитель Станиславский, жизнь человеческого духа. Вот она не меняется. Вы много гастролировали, много да. путешествовали, работали за рубежом. Скажите, вот наш театр, он по-прежнему держит на сегодняшний момент планку номер один? Либо мы сдаем свои позиции, конкуренты уже подступают? Я скажу, я думаю, что да, я думаю, что все-таки история русского театра, история русской театральной педагогики, история русской театральной литературы, она все равно наиболее мощная в мире. Конечно, опять же, это не 90-е, когда... Открылся мир, я стал к нему лицом, как у Высоцкого, открылся мир, и на всех фестивалях мы получали первые премии, и мир был в ост... как. это вот советский театр, да, ребята, это советский театр с выдающимися артистами, с потрясающей сценографией великого Давида Боровского, который назван лучшим сценографом 20 века, да, это, но ну, я дальше долго буду перечислять. Сегодня, конечно, там есть, естественно, сильнейший в мире, замечательный английский театр, польский театр. Я уже не говорю о традиционных театрах, там, кабуки или китайской оперы. Тем не менее, это колоссальное богатство России, наш сегодняшний театр, огромное. Оно, по, по мне, оно намного богаче, чем нефть и газ, которую мы торгуем. А лучше я бы торговал по-прежнему театральным искусством. И вкладывал в него. И надо сказать, что у нас есть такие организации очень серьезные, например, Россотрудничество. Вот благодаря Россотрудничеству наш театр, например, провел такой опыт, которого никто никогда не проводил это было года два тому назад, мы открыли в Берлине филиал Московского театра «Школа современной пьесы». И пока не наступила эта пандемия, больше года мы регулярно играли каждый месяц. Мы играли в «Русском доме» в Берлине, все-таки там 500 мест, прекрасный театральный зал. Мы играли весь наш репертуар. Потрясающе. Мало того, мы собирались это продлить «Лондон-Париж». Но вот наступила эта пандемия, я надеюсь, что это все будет продлено, это очень хорошая идея затея. Вот я бы тратил деньги на то, чтобы с людьми в мире устанавливать культурные, человеческие связи, а не пугать их, у кого раньше ракета долетит и кого раньше снесет. Кто в русский дом в Берлине к вам приходил на спектакль? Это местные, замечательный это вопрос. Это удивительно. Я вам сейчас скажу, потом даже одну байку, анекдот расскажу про, про, про женеву у нас гастроли. В русский дом приходили ровно наполовину ж, женщины немки с мужьями русскими и а, а, немцы с женами, наоборот, русские жены с немецкими мужьями. И это удивительно. Вот у нас же строка идет, вот идет спектакль, идет строка. И вот идет какая-то шутка, и в начале половина зала хочет, Те, кто понимает, ха-ха-ха, потом эхом второе ха-ха-ха. А вот я обещал байку, это несколько лет тому назад у нас были гастроли в Женеве, в театре «Каруш». Очень хороший, замечательный, огромный театр. Я там потом спектакль ставил, тоже они меня приглашали, но... Приехала наша трупа московская, все волнуются, в зале, естественно, никаких русских, только швейцарцы, только местные, вот полный зал людей, огромный зал, и начинается спектакль, и я ничего не понимаю, я как-то так вот вижу, я там где-то в последнем ряду стою, и вижу, что как-то нервно... Артисты играют очень напряжённо, думаю, ну, что ж такое, господи, ребята, мы в 50 странах гастролировали, ну ещё в Женеве, что тут такого? Я бегом за кулисы, прихожу, говорю, что такое? Они говорят, Очень странно зал себя ведет. очень странно, мы говорим текст, а они все время весь зал кивает нам. Мы говорим что-то, а они с нами соглашаются и кивают. Я думаю, что за ерунда, я вышел, стал смотреть на зал. Оказывается, они слушают текст, а там наверху идет эта самая строка. Они слушают, потом поднимают голову, читают и опускают И весь зал кивает. Я побежал, успокоил артистов, что я, это они с вами согласны. Они читают, что вы сейчас сказали. Так что вот такая Потрясающе. была в Женеве шуточка. Юрий Леонидович, но помимо всего прочего, вы выпускаете книги. Вы уже сказали да. об этом. И у вас потрясающий слог. Действительно потрясающе. Не чудесно. просто так. Любому графоману, вы знаете, как ты... Да, да, да. Скажите, пожалуйста, вот у вас есть книга, посвященная путешествиям. Вы вообще любите такое... У меня даже две такие книги. Одна называется ⁇ Прогулки по бездорожью ⁇ а другая недавно вышла вот в АСТ в крупнейшем издательстве. Она называется ⁇ Странные страны ⁇ я, поскольку живу в России, люблю Россию, то у меня все другие страны странные. Вот, Поэтому книжка называется «Странные страны». Да. Так вот, в связи с этим вопросом. Сейчас границы не очень открыты. Да, все болеют. Как вы путешествуете по стране? Открываете для себя какие-то новые места на территории нашей карты? Да, конечно. Я очень много. Я очень много езжу и работаю. Я, собственно, независимо от зарубежных наших поездок и гастролей, мы же очень много гастролируем в России. Наш театр гастролировал, если я начну перечислять, у нас не хватит времени передачи. Хабаров, Владивосток, Курил и на Камчатке. И в эту сторону, Калининград, и в ту сторону... Вот, ну, все, нет крупного города в России, где мы бы не играли. И я во многих городах сам ставлю спектакли, я во многих городах провожу мастер-классы, лекции. Это нормальная жизнь, когда ты кому-то еще нужен. Скажите, как выглядит ваш рабочий день? Ничего себе. Не, Пожалуйста. ну вы преподаете. Пожалуйста, вы я сегодня, театре, вот рассказываю книги. вам сегодняшний рабочий день, при том, что вчерашний закончился, вчерашний закончился в начале первого ночи. Вот, сегодняшний начался в 8 утра, потом я пришел в театр, провел небольшую репетицию двухчасовую, потом я, не потом, до этого я еще провел небольшое совещание, сейчас я приехал к вам. Дальше у меня репетиция перед вечерним спектаклем с артистами, вечером идет спектакль «Фаина эшелон», на который приходят всякие, извините, наши начальники, министры сегодня приходят смотреть наш спектакль. И надо они к вам ходить в театр? Ну, по-разному. Но этот спектакль «Фоэйный эшелон», простите за нескромность, это спектакль, который он уже получил три крупнейших премии, в том числе вот актриса Елена Санаева получила государственную премию и десятки рецензий «Фоэйный эшелон». Спектакль интересен тем, что я сейчас отвлекся, как я буду день проводить сегодня, закончу общением с министром. Спектакль интересен тем, что я поставил и я поставил книжку моей мамы. Мама, которая вот незадолго до, до смерти, она дожила до 91 -го года, она. Я попросил ее, она написала книжку о своей жизни. Вот, о том, что прошло, о том, что помню, о том, что люблю. Вот о том, что прошло, и там помню, люблю. И я решил. Вот к 75-летию я подумал, вот это самое правильное, никакой художественной литературы. Вот моя мама, простой человек, которая в 15-летнем возрасте ехала в эшелоне и видела, как на ее глазах погибли ее родители. А потом работала в госпитале для вот, солдат, там, без, без, без рук, без ног, и так далее, и так далее. У меня папа – герой войны, он расписался на «Экстаге». И я поставил книжку своей мамы о декорации, сделала моя старшая дочь, Маша Трегубова, которая шестикратный лауреат «Золотой маски», и вообще ну художник, которая делает я не знаю там спектакли с Барышниковым в Нью-Йорке, в Лондоне, в Большом театре у нас. Ну, такая, она крупный художник. Но вот она сделала книжку своей бабушки, а я своей мамы. Вот спектакль называется и эшелон». Просто я еще когда-то, много лет тому назад, я снял такой фильм на телевидении, он назывался «Эшелон». Такой двухсерийный фильм, где играли знаменитые актрисы. Мария Владимировна Миронова, Алла Борисовна Покровская... Их всех уже нет. Нина Дорошина, Алла Балтер, такие знаменитые. Этот фильм очень часто повторяют по телевидению. И я вот соединил фильм, в котором тоже уже элементы биографии моей семьи, ну, биографии мамы и истории семьи. Вот этот спектакль, я говорю, я впервые за много лет не получил ни одного отрицательного отзыва Вот только хвалят и выдвигают на премии. А после спектакля я встречусь и буду долго уговаривать его общаться со своим великим однокурсником Анатолием Васильевым, который сегодня собирается прийти на спектакль. А я собираюсь уговаривать его поставить спектакль в моем театре. Потому что, к огромнейшему сожалению, великий режиссер современности ставит в Париже, где-то в Европе бесконечно, а здесь почему-то он не ставит. То есть я знаю почему, но это тема другой передачи. У вас день рождения 12 июня? Да. Это же красный день календаря? Конечно. Вы патриот России, это же день России. Безусловно. Безусловно. Но ну, что значит патриот? Я просто это слово мы же все понимаем по-разному. Я очень хочу, чтобы моя родная любимая страна жила свободно, цивилизованно, культурно, с огромным багажом того запаса, который у нас есть и который мы не всегда разумно... Тратим. У нас есть самое главное достояние – талантливейший русский народ, талантливейшие люди. Я русский, а не национальность, имею в виду. Я сам Рейхельгаус какой-то, хотя, между меня говорят, ну, кем вы себя ощущаете? Я говорю, кем я себя Я русский режиссер, Иосиф Рейхельгаус. Спасибо большое, <свят> Иосиф <Ютипь> Леонидович, что <свят> вы сегодня к нам пришли, потому что вы яркий представитель русского мира. Так, который... так. И до встречи в театре. Теперь я приглашаю до да, вас и ваших телезрителей в Московский театр «Школа современной пьесы». У нас э, в театре 9 народных артистов. Вы представляете? Не Девять, шутка. Да, и каких? Татьяна Васильева и Ирина... Ну, сейчас мы начнем новую передачу. Александр Галибин и, мн... и многие другие. Спасибо. Друзья, ходите в театр. До встречи в «Школе современной пьесы».